Невыключенный утюг. Гладим, гладим, гладим, гладим, гладим, гладим, гладим. Фух, устал. Пойду, что ли, прогуляюсь. Привет, Иван! Привет, Алик! Ну что, поиграем? А что? Ну вы же меня позвали поиграть? Нет, просто пообщаться. Ну ладно. Сегодня хорошая погода, не так ли? Хороший денек, да? Сейчас-то уже вечер, вообще-то. Не порть мне веселья! Ладно, Хорошо, я просто говорю, уже вечер. Эй, ты же... Вот мне как-то раз, э, сломал, э, ой, то есть, э, э, день рождения мой, испортил, вот что! И что? А то! Ну что ж, <соцентричный> давай, давай позеремся, <соцентричный> как настоящие черви! А, а, струсил, струсил! Это ты струсил, это уже видно по твоей, <соцентричный> по твоему лицу. Нет! <соцентричный> Видишь? Видишь? Сам испугался, нет! Что ты делаешь? А, я только не полезну! Нет! нет. Ха, я уже говорю, что он напуган. Эй, э, Слушай, что? Это не обижай моего друга. Он тебе не друг! Он вообще никому не друг! Ну что ж, тогда я тебя ударю. Нет, я тебя ударю. Разобью твое лицо кулаками! Давай! Ну, кто застеснился? Ты кого назвал трусом? Ты, ты, ты что делаешь? Нет! Только, только не меня! А, нет! Я прошу прощения! Не захлебнись! Ты ему показал, кто тут главный. привет! Ты что ты делаешь? Это вообще моя крыша! Слезать с крыши! Ты, ты что, нарываешься, да? Нет, просто хочу поболтать! Слезь с крыши! Это не твоя крыша! Это крыша ничья. Ты иди отсюда! Что? Нет! Я не уйду отсюда! Это моя крыша! И так будет всегда! Понимаешь? Ну тогда я тебя ударю Что? Вот даже не смей Ясно? Я тебе покажу! Яс... Стой! я! А! Приятно тебе захлебнуться водичке Это бочка моя, даже не спрашивай Нет, моя И хватит спорить Знаешь что? Тот, кто ближе будет к бочке, то ты выиграл и забирает бочку себе. Хорошо. Только ты стросил. Понимаешь, стросил. Хватит всех назвать трусами. Я... А я, ты... А, неважно. Вот эта бочка будет моя. Я тебе обещаю. Что? Нет. Она не твоя будет, а моя. И вообще надо делиться. Делиться я не собираюсь. А ты просто нарываешься на неприятности тоже не получал биты по голове получал один раз ну а что ну все а что ну я тебе устрою а что Похож на мишень вообще то да Пы да Я. Опаньки, что это сейчас за взрыв был. Я вам скажу, что это было. Это был утюг, который я забыл выключить. Почему вы мне не напомнили? Ну, ну прости, прости. А ты что смотришь? <связывая> прости. Ладно, я, короче, полетел. Пока. Пока, удачи. Друг... Сломана! И посмотрите на, на мою футболку. У тебя там просто упала. А, а тут раньше. А, а, а, а. Ты! Так что тут происходит? А, я скажу, что тут происходит. Этот говнюк забыл выключить утюг, хотя я его попросил. Ничего ты меня не просил. И вообще я вам слуга, что ли? Приказание выполнять. А, нет, только не снайперская винтовка. Прошу. Давай разберемся кулаками. Кулаками, давай кулаками. Разберемся. Да, да, да. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! <Hag> а ты хороший снайпер? <му entend véritable> Спасибо, я знаю. До новых встреч. На этом все. Слышь, чё ты застарил? Ты кого стариком назвал? Поберись! А? Ты убил моего воображаемого друга! Что? А то! Я тебя устроил! Нет! А ты задолбал! Да иди отсюда. Вам трудно! Ты! Говнюк! Ай, ты что? Не атака не динамит! Почка сейчас сорвется! Черт! Так и знал, что надо было поделить почку! Слушайте, я не могу уже, я устал! Давай гладь дальше! Я не буду гладить, дальше я устал! Ты думаешь, я не устал? Давай гладь! Не буду! Ну что ж... Ты сам напросился... Да, ты напросился. А чё это сразу? Ай! Очень смешно! Нет! Мне сейчас будет очень смешно, а тебе больно! Нет! Стой! Только не снайперка снова! Нет! Нет! И в этот момент я понял. Меня ждут вечные муки. Нет! Ай! Ай, не больно! Ай, больно!